Меня иногда ругает, вот Жанна тоже, что-то со своим северянином. Он типа несерьезный поэт. Вот. Ну, не то, что несерьезный, но вы понимаете, мы такие темы там, о спасении России поем, а тот северянин. Я говорю, минуточку. Во-первых, он был признан, избран королем поэтов. И, так сказать, даже Маяковского не выбрали. Вот, казалось бы, такой был мощный тогда поэт, действительно, и многие им зачитывались, даже поэты наши. Я очень много поэзии знаю, мог, могу рассказывать интересных таких вещей. Вот. А Северянин да, был избран королем поэтов, и Мондештам о нем писал. Конечно, он говорит, что он иногда ищет красоту в, в образе галантерейности. Вот, кстати, вот сейчас об этом песня-то и будет. Но его стих дышит мощной мускулатурой кузнечика. Это... да, такого услышать от Мондештама, это вот, серьезное, серьезное дело. А, ну в этой песне нет ничего такого, он ворот, мне она нравится. Жанна ругается. <свят> Я пою там это самое, покаяние, Господи помилуй. а ты выходишь со, своим, со своей кинзели. <свят> Очень интересно, не знаю, может кто-то из вас знает. К сожалению, этого человека уже нет. Был такой писатель, Петр Вайль. Вот, у него есть книга стихи про меня. Вот он рассказывает о каждом поэте, это, это бесценное знание, и такой погод, подход у него и юмористический, и глубочайший, вот, как он там о северяне рассказывает. Ну, в общем, песня называется ⁇ В шумном платье Муаровом» Кензеле ⁇ Платье Муарова по аллее Полуниной Вы проходите Морева, Ваше платье изысканно, Ваша тальма Лазорева, А дорожка песочная От листвы разузорена. Ваше платье изысканно Ваша тальма лазурева, а дорожка песочная От листвы разузорена, точно лапы паучные Точно мех ягуаровый для утонченной женщины Ночь всегда новобрачная Упоение любовное Вам судьбой предназначено Шумным платьем у Арабов, шумным платьем у араба. Вы такая эстетная, вы такая изящная, На кого же в любовнике и найдется ли? Вам. Ножки предом закупайте, дорогие. Ягуаровым И садясь комфортабельно В ландолете бензиновом Жизнь доверьте вы мальчику В макинтоше резиновом И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым Жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиново И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым Шумным платьем муаровым Шумным платье муаровым Для утонченной женщины Ночь всегда новобрачная Упоение любовное Вам судьбой предназначено Шумным платьем муаровым Шумным платьем муаровым. Эстетная Вы такая Изящная Но кого же В любовнике И найдется ли Парабан Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, убоение любовное вам судьбой предназначено В шумным платьем Арабам, шумным платьем Арабам, Вы такая эстетная, вы такая. Исячная, на кого же в любовнике, И найдется и пара бо, на кого же в любовь. Художник и поэт Тайна, муаровая тайна Мы встретились случайно На склоне ваших лет